Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео у нас будет новый маникюр с покрытием гель-лака и небольшой дизайн на двух пальчиках, на безымянных. Какой дизайн вы увидите дальше в видео. Смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот у нас такие сейчас ноготки. Сейчас будем делать опил и будем обрезать кутикулу. Начинаем вот мы уже сделали опил вот можете посмотреть как у нас получилось уже обработали кутикулу теперь будем наносить бондер и праймер и далее будем делать базовое покрытие после базового покрытия у нас будут все ноготки ярко красного цвета блестящего я позже чуть вам скажу что у нас будет за цвет и два ноготка у нас будут а, бежевого цвета. И потом на них будет дизайн. Сейчас мы наносим бондер на каждый ноготок. На одной ручке и потом на вторую. Далее праймер и база. Вот мы нанесли уже базовое покрытие. Вот так у нас получилось. Посмотрите. Ровненькие ноготки красивые. Теперь будем приступать э, к нанесению цвета. У нас будет два цвета. Основной это будет ярко-красный, любовь-морковь. Вот посмотрите, какой блестящий. Очень красивый. Весь переливается. Это будет основной цвет. У нас будет из пяти пальчиков покрыто четыре. Вот такой вот гель-лак. И второй у нас будет это X-гель. 68 номер бежевого оттенка. У нас будут покрыты им два ноготка. Потом на нем будет сделан дизайн. Смотрите, такой вот очень плотный и красивый гель-лак. И начинаем сейчас, приступаем к покрытию. Начинаем с красных оттенков. Наносим на каждый пальчик. Этот гель-лак у нас будет в два слоя. Сначала сейчас красный, а потом будет уже бежевый. Покажем, как будет дальше. Наносим. Вот мы нанесли уже покрытие. Нанесли покрытие в два слоя. Вот, посмотрите, ярко-красный, блестящий смотрите как красиво получилось очень красивый цвет это у нас новинка нашей студии у нас осталось по два ноготка эти два ноготка будут бежевого цвета как я ранее говорила это будет 68 номер x гель бежевый цвет мы сначала все перекроем бежевым цветом а потом будем наносить дизайн дизайн мы дальше покажем как будем делать сейчас мы вот наносим бежевый цвет Данный гель-лак очень плотный, поэтому мы его будем наносить в один слой и э, далее просто нам даже особо и не нужно, чтобы он был прям совсем плотный, нам потом на нем делать дизайн, поэтому мы его наносим в один слой и сушим, также на второй ручке. Вот посмотрите, мы уже сделали дизайн на одном ноготке. У нас вот так получилось. Посмотрите, как будто э, молния из золотистых бульонок. И здесь у нас язычок. Вот Можете посмотреть, язычок блестит, у нас золотистый цвет. Э, вторую мы ноготок пока что вот так вот перекрыли. И теперь осталось только сделать дизайн золотистого цвета. Делаем бульонки. Сейчас крепим на базу. Пока что делаем точечки, а наносим базу. И сейчас на базу будем бульонки наносить. Наносим бульонки. И у нас как язычок это у нас стразы вот такие вот лепесточки посмотрите какие красивые они такие оранжево-золотистого цвета переливаются такие вот яркие красивые в следующем видео я потом вам покажу как у нас Такие же еще есть, какие разного цвета. У нас там и розовенькие, и зелененькие. Новиночка у нас пришла. И вот сейчас это у нас мы используем как язычок для молнии. Вот мы закончили наш маникюр такой праздничный получился посмотрите как красиво вот можете посмотреть золотистые бульонки у нас стразинка вот такая в форме капельки вот как получилось красиво красный цвет очень красивый яркий блестит и такой необычный дизайн Нажимайте колокольчик, чтобы узнать о новых видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А также ждем всех в нашу студию маникюра. Запись по телефону. Всем пока!